Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена. Мы возвращаемся к StarCraft 2 Винксу of Liberty. Сегодня у нас на очереди вторая миссия, но перед этим давайте мы поговорим с Тайкусом, например. Может это не мое дело, но как ты оказался на свободе? Ну, я выломал дверь холодильника, когда меня этапировали в новый Фолсон. Черт, да я удавил не меньше дюжины охранников голыми руками. Да, да, где-то я это уже слышал. Расскажи еще, как ходил по воде и совратил дочку начальника тюрьмы. Не хами, сынок. Слышал я, как ты выбился в записные освободители, пока я отдыхал в застенках. Что такое, Джимми? Война за правду и справедливость оказалась не по зубам? Рано меня списывать со счетов, Тайкус. Обещаю. Так или иначе, власти Менгска придет конец. Темнит Тайкус? Темнит. Потому что этого персонажа мы не знаем. Мы его не видели до этого в первом Старкрафте, в Брудваре не видели его. Соответственно, нам о нем вообще ничего не известно. К тому же начальный видеоролик подсказал, что похоже, что Тайкуса освободили совсем не просто так, а для какой-то цели. Тут мы можем, кстати, музыку поставить, похоже, что в этом плеере. Давайте посмотрим, тут есть фотография Керриган. Сара, иногда мне кажется, что лучше бы тебя тогда убили. Наверное, так оно и есть. Это чистая правда. Эту я раньше не видел. Твоя работа, Джимми. Местные готовы поднять восстание против Менгска. Их просто нужно немного раскачать. Ты слишком серьезно относишься к своей революции. У всех свои увлечения, Тайкус. Да, похоже, что это недавние, либо же довольно уже давние события, которые происходили на Марсаре. Что у нас по новостям? В эфире прямая трансляция из студии UNN на Кархале. И с вами я, Донни Вермиллион. Наш корреспондент на Марсаре, Кейт Локвелл, готова сообщить нам шокирующие новости. Кейт? Спасибо, Донни. Известный бунтовщик Джим Рейнер возобновил подрывную деятельность против Доминиона. И надо сказать, что возвращение получилось эффектным. Рейнер и его рейдеры напали на склад Доминиона возле станции Дальняя, захватили деньги и оружие и раздали их местному населению. Кейт, я уверен, что местные жители не приветствуют появление в своих краях столь отчаянного и кровожадного преступника. По правде говоря, Донни, люди, с которыми мне довелось поговорить, очень. Спасибо, рады. Кейт. Итак, Джим Рейнер терроризирует мирных жителей Марса. Другой тем. Используют ли ваши дети стимуляторы? Болтай, болтай, приятель. Это только начало. Да, видимо. Не по плечу новостям справиться с Марсарой, <с, так сказать, настроить людей против Джима Рейнера. Но ну, давайте посмотрим, какие есть у нас задания новые. Пора продолжать нашу революцию. После вашей операции на Марсаре поднялась волна мятежей против режима Арктура Мянгска. Тем временем, бывший заключенный Тайкус Фингли выяснил, что на Марсаре найден инопланетный артефакт и Доминион ведет работы по его извлечению из-под земли. Захват артефакта нанесет Доминиону очередной удар, а его продажа таинственным знакомым Фингли может принести значительный доход. Да, прям идиотант так основательно оповещен обо всем, что даже может поговорить на те темы, которые, наверное, сам Джим Рейнер не смог бы поразговаривать таким образом. Ладно, давайте начинаем. С виду обычный старый аванпост. Что в нем особенного? Не торопись с выводами. Доминионцы уже несколько месяцев ведут тут раскопки. Видишь кран? Они раскопали инопланетный артефакт и готовятся поднять его. Чтоб мне провалиться. То-то же. Стоит иногда доверять людям, Джимми. Ну ладно, пора задать жару Доминиону. Разнесем их базу и вытащим эту крошку оттуда. Приступаем. Вне закона задания. Похоже, вновь мы будем расправляться с доминионом на Марсаре. Пока отсюда мы еще не уйдем. Но рано или поздно это должно произойти. Я думаю, Джим Рейнер догадывается об этом. Так, ну что, у нас есть наконец-то командный центр. Плюс у меня имеется казармы. Ну что, теперь начинается серьезная игра, похоже. Для атаки Аванпоста нам потребуется гораздо больше морпехов, чем у нас есть сейчас. Нужно набрать новых бойцов в казармах. Добываем быстрее минералы. И отправить их добывать минералы. Ресурсы нам пригодятся. Блин. О, да, строим хранилище, потому что лимит сейчас, иначе будет достигнут. Так. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Угу. X. Есть роботик, что готов. Давайте быстрее, нам нужна лаборатория Недостаточно также... Минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно... готов. Пристройка завершена. Недостаточно минералов. Давай, удиви. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Все, теперь достаточно. Кому навек. Так, еще хранили. Да. Недостаточно, Недостаточно, угу. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов враги угу. сами на нас нападают уже недостаточно минералов Кстати, <X2> угу. еще хранилище еще ксм И еще медиков недостаточно минералов okay. медиков Ты недостаточно явно Недостаточно минералов. Можно еще одни казармы сейчас будет поставить. Недостаточно минералов. Давайте еще казармы. Недостаточно Минерал. минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Отдавим Минерал. Минерал. их интеллектам. Так. Отлично. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Резен готов. Доктор вызывали. Резен. Недостаточно минералов. Так, хорош. Теперь мы имеем уже. Три казармы. Плюс добывающая мощь у меня уже также выросла. Что давайте больше солдат. Потом здесь поставьте еще хранилище. Все, давайте в атаку идем. О, да тут еще и оказывается есть минералы везде разбросанные. Когда можно вообще заняться еще дополнительным, еще одним. Дайку, с этим людям нужна. Давайте сюда. Помощь. Нельзя их бросать. Давай, удиви меня. Кому намехать? Вооружен ябарь. Чртовы повстанцы. Так, ребятки, давайте к нам. Опа, так у них тут еще есть целька. Мы в долгу не останемся Если понадобится помощь, только скажите Добро пожаловать в команду, парни К черту доминион Это ребята Рейнера. Рейнор, молочина Конечно, молодчина, убейте всех Приказы Кстати, да, можно еще было бы добавить Тут еще что-то есть, я смотрю. Давайте сюда пройдем. Вот а тут просто минералы, да? Так, ну у меня уже армия очень большая. Так. Так. Да. Все, давайте в атаку. Он, они. Он, они. Их. Доктор, в атаку. Гиллион. Опа, Гиллиона нет, ай-яй, очень больно. Ну да, тут просто медиков у меня очень переизбыток, скажем так. Из-за этого они не могут прорвать даже. Несмотря на то, что они по зоне бьют. По площади. точнее. точнее. Все, давайте в атаку. Быстро ты вскрыл этот бункер, Джейми. Ну конечно. Давайте в атаку Громите все Доктор Давайте в атаку Так, нет, далеко не уходите сюда. Так, у них, кстати, есть реактор. Я думал, реактор тут... Врага нет, но, оказывается, тут есть реактор у них. Доктор, вызывали? Доктор, вызывали? Так, осторожно, там танк, блин, стреляет. Избегайте его атаки. Сейчас мы разберемся с командным центром и займемся танком. Доктора вызывали? Доктора вызывали. Я уже... Да, конечно, потери очень большие были от танка. Но... Все равно мы победили, самое главное. Система управления краном. Расшифровка кодов защиты. Управление краном получено. Чудно. Осталось поднять эту крошку и можно убираться отсюда. Артефакт, кстати, очень многое напоминает. О чем? Этот артефакт позже будет еще не раз фигурировать в игре как в Засвам, так и Легаси от Ну что, мы победили. Хотя я и не все достижения получил, но это на самом деле не важно. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!